Синдром хорошей девочки. Привет, друзья, меня зовут Елена, и добро пожаловать на мой канал «Психология счастья», где счастье – это смысл жизни. Давайте поговорим о синдроме хорошей девочки. Кто такая хорошая девочка? Хорошая девочка – это удобная девочка. Это самая лучшая дочь, самая лучшая подруга, самая лучшая сотрудница на работе, самая лучшая подчиненная. Почему? Потому что она хорошая, она всем помогает, она всегда спешит на помощь. Если родители попросят помочь или отвезти куда-то, или привезти, или что-то купить, она всегда сделает. Она бросит все свои дела и побежит помогать. Если у подруги случилось несчастье, неважно, рано утром, в течение рабочего дня, вечером, она всегда сможет выкрутиться и что-то сделать для нее. Если... А... Вы на работе не успеваете закончить проект, вы знаете, что есть человек, есть это хорошая девочка, которая может быть уже и 30, и 40, и 50 лет, но она такая хорошая, что она никогда не сможет отказать, и она обязательно вам поможет закончить проект. Если ее босс, начальник на работе попросит задержаться и что-то закончить, она отложит свои планы и обязательно это сделает. Потому что она хорошая, она знает, что э, хорошо, а что такое плохо. Она знает, как вести себя красиво, а как некрасиво. У нее есть чувство совести и она не позволит себе э, бросить человека в беде. Она поможет всем, кроме одного человека. Этот один человек, очень самый важный и ценный для нее, это она сама. Но о самой себе она заботиться не может, потому что она годами привыкла делать это для другого. И если вы такой человек, если вы та самая хорошая девочка, и вы ходите по этому замкнутому кругу, то, наверное, вы очень устали, то, наверное, вы чувствуете себя одинокой, вы чувствуете замученной, и вы чувствуете, что внутри вас поднимается такое вот чувство несправедливости. Почему? Потому что когда вам нужна помощь, когда вам что-то нужно, то люди легко могут вам отказать. Почему? Потому что вы хорошая, и вы поймете, что они заняты, и вы поймете, что они по какой-то причине не могут, или они забыли, или они что-то еще сделали, но вы не можете проявлять свою свое негодование, вы не можете проявлять свою агрессию, вы не можете высказать им свои чувства, потому что это некрасиво, потому что это неправильно, и м -м, хороший человек а, должен быть позитивным, потому что вы должны быть понимающей и доброй. Поэтому если вы в этой ситуации, и вы в этой ситуации уже много-много лет, как обычно, синдром хорошей девочки, он не заканчивается в 15-20 лет, он тянется обычно всю жизнь то выйти из него очень сложно, практически самостоятельно из него выйти невозможно и лучше всего обратиться к специалисту, но если вы все-таки решите это сделать самостоятельно, то мой совет вам поможет и совет очень простой, станьте плохой, станьте эгоистичной, наглой, грубой, резкой и станьте плохой. И это не так просто будет сделать, потому что внутри вас поднимется вот это вот чувство, ну как, как, я же не могу, и вам нужно будет переступить через свое не могу, вам нужно научиться говорить нет, и говорить нет без чувства вины, без чувства самокритики, без чувства внутренней агрессии. Как это сделать? Когда вас кто-то о чем-то просит, а вы, например, уже запланировали что-то другое, и у вас внутри вот язык не поворачивается, чтобы отказать. Вы себе говорите, так, я плохая, я плохая, я эгоистичная. Что бы сделал эгоистичная, плохая в этой ситуации? И делайте это. И первая реакция людей будет непонимание. Они будут говорить, а, что-то случилось, а, ты себя плохо чувствуешь, ты заболела, а, что, что произошло. Первое будет непонимание. Когда вы скажете, нет, ты знаешь, я не могу тебе помочь, потому что у меня другие планы. И здесь не нужно оправдываться, не нужно рассказывать ничего, просто у вас другие планы. То следующая, вторая реакция, которая будет, это будет реакция нападения. Вам будут говорить, что с тобой случилось, ты раньше так себя не вела, где ты такого набралась, с чего, с чего? Почему ты так со мной разговариваешь? А, я вообще попросил тебя там или попросила тебя какой-то простой вещь, и ты вообще как бы или там, ты что, ты, ты, ты, ты, ты, ты как бы, ты, ты, что? И вас начнут атаковать, вас начнут обвинять, на вас начнут вешать чувство вины, говорить, что вы грубая, что вы не, не, не понимающая, что вы, э, что я думал, что ты лучшая подруга, а ты так себя ведешь. И это люди будут делать, скорее всего, не специально. Я надеюсь, что все-таки вокруг вас есть люди, которые не просто с вами, чтобы вас использовать, но это нормальная, естественная реакция, и люди будут вас стараться, такую реакцию поместить назад, назад, вот в состояние хорошей девочки, как бы вернуть, подавить на чувство вины, на совесть, что так делать некрасиво, так делать бессовестно. Третья реакция это начнут вас игнорировать и от вас уходить, показывая таким а, видом, что они не принимают вас другой. И это нормально, это естественно. И вам нужно продержаться ну, хотя бы месяц. Потому что а, короткий период времени, он а, не поможет. Вас быстро, просто вот, а, все люди и все обстоятельства вас быстро вернут назад. И вы снова начнете обслуживать других. Интересы других людей, желания других людей. Поэтому побыть а, эгоистичной стервой вам нужно хотя бы дней 30. Тогда люди начнут постепенно меняться. И какая-то часть людей сразу отпадет а, из вашей жизни, потому что они поймут, что больше они вас не могут использовать, и они сразу отвалятся. А другая часть людей начнет меняться, и люди постепенно начнут уважать ваше мнение, уважать ваше время, а, уважать ваше настроение, уважать ваши желания. И постепенно, шаг за шагом, вы будете чувствовать себя внутри более ценной более нужной. Вы чувствовать себя будете более уверенной и каждый раз отказывать человеку, вы будете чувствовать все меньше и меньше ощущения самообвинения и вины. И тогда через какое-то время и это может занять три месяца, может занять полгода, может занять год. А через какое-то время вы сможете отказывать и чувствовать внутри себя комфорт. Вы будете Понимать, где вы хотите отказать, а где вы не хотите отказать, и вы будете отказывать на основании вашего внутреннего чувства, а не потому что неудобно, не потому что некрасиво и не потому что так надо. Если у вас есть синдром хорошей девочки, то я вам хочу пожелать огромной внутренней силы, чтобы справиться с этим процессом. И если у вас есть вопросы, если у вас есть сомнения, обращайтесь, пишите свои комментарии внизу, присоединяйтесь к моей странице на фейсбуке, задавайте свои вопросы. Также посмотрите мое видео, как стать более уверенной в себе, как поднять свою самооценку, ссылка на видео будет внизу в описании этого видео.